Дорогие друзья, поздравляем с Новым Годом! Этот добрый праздник позволяет уловить детское чувство, сказки и чудо, которое в эти дни ощущается во всем. От уличной иллюминации до уютной домашней обстановки. По-разному встретим эту новогоднюю ночь. Кто-то в кругу семьи, кто-то с друзьями, а кто-то наедине с собой. Но всем без исключения мы желаем крепкого здоровья, счастья в семье, успехов в бизнесе, веры в себя и в людей, которые рядом. Декабрь – это отличное время, чтобы подвести итоги. Мы хорошо потрудились в выходящем году. Произвели и отгрузили нашим заказчикам более 200 тысяч квадратных метров зданий. Реализуем проект по поставке 48 птичников для одной из крупнейших лицефабрик нам удалось существенно расширить географию поставок, и теперь наш объект можно встретить даже во Франции. Благодарим всех наших клиентов за совместную работу в уходящем году. Совсем скоро мы вместе откроем первую страницу большой книги 2020 года. Так давайте же напишем ее прошу.